Приветствую вас, друзья, с вами Виталий, и сегодня мы продолжим тему по поводу американского менталитета – адаптации к среде обитания американской. В предыдущем видеоролике мы с вами говорили о том, что существует такая тема большая о личном пространстве в американской среде обитания, и для того, чтобы вам адаптироваться к этой среде обитания, вам также необходимо развивать, э, формировать свою, э, свое личное пространство. Э, для того, чтобы вы, э, вам проще было понять, э, что такое личное пространство, мы э, кратенько об, обратимся э, к вашей, э, к вашей то есть, э, простой э, практике снятия стресса. Да? То есть, в вашем отечестве был стресс, и для снятия стресса, нахождения в стрессе, вы использовали так называемое личное время. Вам необходимо было личное время, в котором вы снимаете стресс с помощью состояния покоя, общения и какого-то выработки каких-то своих таких правил, да, понятий каких-то, да, изменения своего состояния, настроения. И таким образом вы из стресса выходите. В американской системе, в американском э, среде обитания, да, нет такой стресса, нет такой темы стресса. Там будет тема депрессии. Э, и вот эта депрессия, чтобы из нее уже выйти, вам необходимо будет личное пространство. Поэтому тема личного, личного пространства, она актуальна для каждого человека. И американцы ⁇ это личное пространство. У себя такой навыка не имеет формирования. Само рождение, как говорится, да? с детства. да Они такое личное пространство себе сформируют, поддерживают его, развивают и так далее. В чем здесь разница между двумя этими состояниями ⁇ личного времени и личное пространство? Откуда оно появилось в состоянии личного времени? А появилось оно у вас, в вашем обществе, в вашем отечестве. Когда вы находитесь в государственной системе, которая защищает вас от воздействия законов пространства, непосредственно законов пространства, вы защищаетесь под защитой государства, вы находитесь, и вас защищает государство с помощью определенной системы. И вы эту систему называете э, какой-то там тоталитарной там, э, закрытой системой и так далее. Такие негативные, не демократическая система еще называется. Такие э, э, эпитеты не, не позитивные, да, негативные эпитеты. да. И, соответственно, вы испытываете давление такое э, от государства, потому что оно э, занимается защитой, да этого пространства от вас от пространственных координат то есть оно вас защищает по время движения во времени и что происходит здесь вы испытываете стресс от того что вам при, приходится преодолевать это вот, это, вот преодолевать бороться вот, с этой защитой да с этой защиты и создавать какую-то свою комфортную комфортное пребывание в этом в своем на таком времени жизни в своей вот в этой теме, да? а когда вы сюда пойдете в среду обитания, то здесь будет у вас отсутствовать государственный колпак, отсутствует государственная защита, отсутствуют культурные э, какие-то э, правила или традиции там, э, отсутствует, и, и вы попадаете в такую ситуацию, что здесь нет виноватых, понимаете, нет не на кого показать пальцем, вот тот не на кого, не на кого. То есть здесь вы, будете, вы здесь будете падать безболезненно, это называется. Если здесь вы, находясь в состоянии стресса, падаете, испытываете боль, вы наступаете на какие-то грабли, ударяетесь по какие-то углы, об какие-то столбы и, и так далее. Да? Ну, это наши популярные такие выражения жизненные. И, соответственно, люди к вам обращаются, здесь сочувственно обращаются, когда вы испытываете стресс, общаетесь, эмпатия такая происходит у вас, взаимное общение, отношения близкие создаются со, с людьми и так далее. И здесь падение, когда вы в депрессии будете находиться, вы не попадете в эту депрессию, потому что э, вы непосредственно будете контактировать с пространством. Никто вас не защищает, никто абсолютно. И вы создаете комфорт еще в этом пространстве. Соответственно, еще ближе к этому пространству. Еще больше будет у вас депрессия, глубже депрессия. И будет падение в этой депрессии. Так вот, когда вы падаете в депрессии, вы... там боли нет. Боли нет никакой. И когда э, к вам подходят и говорят, давайте я вам про сочувств... буду вам сочувствие выражу эмпатию, там, это не работает. Не работает в этом, в этом случае. Вы падаете. И вам нужна помощь. То есть, если здесь вам нужна сочувствие, эмпатия, когда в стрессе, здесь вам нужна помощь. Протяните руку помощи. Это такая большая тема, миссионерство, такая помощь. Я протягиваю руку помощи. Повседневную руку помощи протягиваю в американском среде обитания, в американской бытовой жизни. Протянуть руку помощи человеку – это нормально. Это нормально, это естественно. Потому что завтра, то есть он не просит помощи человеку, понимаете, он, ты, ему протягивает помощь, руку помощи и вытаскивает его с, этого, с этой депрессии, вытаскивает. Вот, понимаете? И все, иди дальше, его не лечат, его не сочувствуют, он ничего не делает. И у вас будет такая же ситуация. Ну, когда здесь у вас проблема будет в чем? Здесь вы придете со своими правилами, да? А здесь правила работают вот здесь. Стрессовой ситуации, когда у вас личное время есть, тогда правило вам помогает вылезти из стресса. То есть ваши понятия какие-то да? переформатировались, Переформатировались понятия, создали свои правила какие-то и какими-то лазейками, лазейками решили свою ситуацию, какую-то проблему решили, какими-то договорились, переговорились и законы обошли благодаря тому, что вы создали какое-то правило новое свое, какие-то понятия создали. В социуме, в группе, в какой-то там, да, и так далее. А здесь, в депрессии, совершенно все наоборот. Здесь необходимо соблюдать законы. Понимаете? Законы надо соблюдать. И свои законы надо создавать. Свои законы. То есть здесь вы правила создаете, чтобы обойти закон. А здесь вы создаете законы, чтобы обойти правила. И эта тема такая интересная, то есть когда наблюдаешь за движением, то есть американцы правила не знают абсолютно. То есть правила движения, которые учат правила дорожного движения, они очень легкие там, и сдача на права там очень такая, достаточно простая. И люди правила на дороге не знают. То есть к правилам отношение такое опосредственное. То есть они как бы они есть. Ну и как бы нет. А как люди двигаются все на дороге? Они смотрят друг на друга и, и повторяют друг за другом, что они делают. Поэтому они э, опасаются нарушить закон. Понимаете? Они, они следуют закону. Вот здесь, здесь нужен закон. То есть в личном пространстве важен закон. То есть когда вы создадите свое личное пространство, у каждого человека личное пространство. Оно, и внутри этого личного пространства у вас будут свои собственные законы. Так, друзья, вот акцент сегодня попробую вам поставить на то, что чем отличается личное пространство от личного времени. Почему личное пространство необходимо создавать? Потому что оно необходимо вам, когда вы провалитесь. Когда вы провалитесь, вы провалитесь незаметно. Вас затянет пески, затянут ворон какая-то. Вы просто будете проваливаться. Вы будете потерянным человеком. Потеряетесь. Есть такая тема. Лузер, потерянный и так далее. Вот они теряются вот здесь. А вы испытываете стресс. Вот здесь испытываете стресс. Здесь стресса нет никакого. Поэтому личное пространство это важно, это актуально. И его необходимо сформировать его. И о том, как формировать личное пространство, мы уже начали разговаривать в том, э, предыдущем видеоролике о том, что необходимо создать ощущение дискомфорта. И принимать его как норму то есть дискомфорта. То есть не стремиться к комфорту. А стремиться к дискомфорту. Если вышли и вы увидели, что мусор на улице, на улице мусор, это нормально. Если там бомжи живут, это нормально. Если там еще что-то такое касаемо пространственного временного континуума, этого континиума, да, как говорится, и вы видите, что оно какое-то некультурное, некрасивое и так далее, и, вот, и вы видите, что в этом пространстве людей нет. Понимаете? То есть все сделано грамотно, все выстроено грамотно. Улицы, там, парки, э -э, лужайки, там, прогулки, э -э, все сделано грамотно, а людей нет. Понимаете? То есть люди в пространство просто так не выходят. Они должны выйти не в пространство не для прогулок. Вот здесь вы идете погулять в личном времени, вы идете гулять. То есть, когда многие там спрашивают, почему никого нет в парках, никто не гуляет, никто не ходит. Не... Времени личного у них. То есть в, среде, в этой среде обитания личного времени не существует как понятия, потому что для личного времени вам нужны собственные правила какие-то, правила времяпровождения, правила отдыха э, и так далее. У них есть личное пространство, в котором существуют законы. Соответственно законы э, во время движения в пространстве э, очень не, так сложно соблюдать законы. И, соответственно, лишнее делать движение никто не делает. Все делают только то, что целевая какая-то имеется цель или какая-то задача, а просто так гулять по парку не могут они. Понимаете? Ну, нужно заниматься либо спортом, либо гулять с собакой там, вывести собаку, это другая тема. Но сегодня вы, я думаю, уловили момент. И не будем дальше об этом говорить, потому что видеоролик большой опять получится, а вы и... И, и что мне хотелось такой акцент поставить еще? Что? Руку помощи. Да, то есть, если вы вот здесь находитесь, у вас начало формироваться, или вы еще не начали формировать, у вас он инстинктивно формируется личное пространство в среде обитания, вот этой, да, то... Вот я могу вам, то есть я протягиваю вам руку помощи, да? То есть вот этот видеоролик мой, это рука помощи, рука помощи. да. Я вам протягиваю руку помощи, я вам помогаю. Вот так вот, понимаете? Это, это вот моя миссия такая, помощь вам. Помощью Вы можете ко мне обратиться там, где через телеграм. там, да, я телеграм доставлю ссылку, наверное, тут где-то. Через телеграм можете мне написать, да, там какую-то, какую-то сессию я вам 30-минутную сделаю как помощи, понимаете? Помощью. То есть я вам помогу. И мне, то есть, вот, понимаете, о чем речь. Спасибо вам за внимание. С вами был Виталий. Всем пока. Всех благ.